Муж хотел завести любовницу, я отговорила. Дорого, говорю ему, но мы не потянем. Лучше я заведу любовника. Лишняя копейка в доме не помешает».